С такой ситуации, что ваш Bluetooth не работает на ваших Android-устройствах. Это телефоны, шеты, Android-приставки то есть все, что есть на вашем Android-устройстве какая-то прошивка и какая-то версия Bluetooth. Так вот, я нашел прекрасное решение этой ситуации тремя способами. Поэтому, если хотите решить данную ситуацию, вам придется посмотреть данный видеоролик. С Вами Владимир. Добро пожаловать на канал Apple Expert. Причин может быть разные, как системный, по прошивке, либо вообще ваше устройство вышло из рабочего состояния, но не полноценно, то есть по каким-то где-то функциям. Как это все сделать, чтобы вернуть прежний вид и дальше пользоваться вашим устройством? Показываю на своей ТВ-приставке X96, какая ситуация. То есть, чтобы зайти, допустим, в Bluetooth, я перехожу в настроечки. Где-то его найти, тут в соединениях его просто нету. VPN, точка доступа Wi-Fi и так далее. Я, конечно же, старым методом просто прописываю Bluetooth или не полностью. И вот что у нас есть. Когда мы нажимаем на сам Bluetooth, у нас, видите, здесь серенькая ползунок, не активированный, его нажимаешь, ничего не происходит. Выходишь назад, в приложении настройки произошла ошибка. То есть это нам говорит о том, что Bluetooth у нас полностью не рабочий. Как решить данную ситуацию? Я полез в Play Market, начал искать то есть, различные источники, писал там Bluetooth и скачивал кучу разных приложений. Вот здесь просто практически все перелистал, но по факту ничего у нас не работает. То есть просто наш Bluetooth не отображается. Решение ситуации провести сканирование. Скачал одну программку, называется System Repair App. Обратите внимание вот она вся из себя данное приложение мы сейчас его запустим нажимаем get started здесь можно очистить кэш посмотреть данные то есть посмотреть приложение и информацию об устройстве нас интересует вот систем и просто идет сканирование наших на наличие нашей системы каких-либо ошибок то есть по завершению этого всего если мы еще раз проведем эту операцию она просто будет работать или не работать в моей ситуации это не работало я вам подсказываю первый шаг как это сделать в общем когда пройдет это сканирование обратите внимание просто опять же перейдите в настройки введите bluetooth он также не отобразится также будет выбивать ошибка попробуйте опять подключиться вот я даже сейчас при вас опять то же самое сделает введу у нас bluetooth подключиться ну и все так же ползунок видите перешел в правую полость но он работать не будет. Давайте же попробуем подключить геймпад. Вот мой геймпад. Я сейчас его активирую на то, чтобы устройство отобразило информацию о нем. Информации никакой не будет. Если мы выйдем назад, все равно выбивается ошибка. Видите? То есть эта ситуация не лечится абсолютно никак. вот Еще раз перейдем в Bluetooth активировать все уже ничего не активируется когда э, активируется bluetooth должен появиться синий полунук подсвечиваем голубым цветом тогда он будет активный в общем это не сработало нужно сбрасывать настройки где сбрасываются настройки настройки опуститься ниже восстановление и сброс вот резервную копию Обязательно включите, добавьте диск сюда, который вам нужен. Сброс сетевых настроек. нам интересует полный сброс. Вот здесь нажимаете полный сброс и тогда пробуйте это все проделать. Если же у вас ничего не получится, есть классный вариант, как это все исправить. Есть самый ценный способ, которым не нужно ничего нажимать, где-то что-то искать. Вам просто нужно купить Bluetooth адаптер именно bluetooth адаптер для android устройств вы можете точно так же как вы подключаете беспроводные мышки вставляете адаптер но этот адаптер будет вам давать bluetooth сигнал и все это простое решение данной ситуации то есть ничего не нужно заморачиваться исправлять какие-то ошибки сбрасывать настройки мучать себя тратить на это время вы просто можете прикупить себе такое устройство Оно стоит от 50 гривен это 100 рублей или почти 2 доллара То есть... Сами понимаете, это всего-то ничего, чтобы решить данную вашу ситуацию подключать ваши Android-девайсы какие-то э, по Bluetooth или же это будет геймпад, как в моем случае я хотел это все дело сделать. Если я вам помог, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями близкими, знакомыми, помогите мне в продвижении моего канала. Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!